Здравствуйте, меня зовут Галина. Мне сегодня 60 лет. Я пришла в компанию ФОХОУ три месяца назад, как и все, с проблемами очень большими, гипертония, аллергия на все продукты и травы, отек глинки. Я проработала 40 лет фармацевтом и заработала кучу болезней. Сама продавала химические препараты и понимала, что чем больше человек принимает препаратов, тем больше растет мешок этих химических препаратов, а выхода нет, и оздоравливания нет, только снимание симптомов. Поэтому я пришла в компанию, еще у меня была онкология. Я пришла в компанию, сначала, конечно, я прошла массаж, как все, потом я купила биоэнергомассажер био и начала пить продукцию. Результат, сразу через две недели у меня ушла гипертония. Не совсем. В конце месяца совсем ушла. Потом я начала потихоньку есть все продукции, и у меня, теперь я ем продукты все, которые мне нельзя было. Но ну, и самый главный мой результат ⁇ это ушла онкология. Надеюсь, что навсегда. Спасибо компании, всем, всем, всем. Добрый день, меня зовут Иван, мне 70 лет. Пришел я сюда чисто случайно. Он говорит, так, шел по дороге и зашел сюда. Шесть раз выдохнул и принял решение купить вот такой красивый чемодан. Вступил в компанию, приобрел чемодан. Буквально это было в конце декабря 2019 года. Чемодан мы получили в январе месяце. Я уже принял 9 массажей, но результат я уже чувствую, потому что у меня были... Э, артритные дела в ногах Колени, э, ступни Спина По спине я себя сегодня чувствую Более убедительно Потому что я где-то с района пожарки Прихожу сюда пешком Нигде не отдыхая А то было так Через 100 метров прошел, остановился Позу принял нерв Отошел и пошел дальше Дальше на 100 метров вот таким образом. Сегодня я просто благодарен того, что меня где-то здесь встретили, мне объяснили, мне дали понять. Сегодня я с оптимизмом принял решение продолжать дальше, приобретать всю эту продукцию, я ее употребляю, пасту Розу на сегодняшний день, Феникс, ну и другие препараты, капсулы Энши. А рад немножко, мы когда с женой пришли сюда, перед Новым Годом, здесь был один мужчина, Юра, сегодня нас семь человек, <свят> вот, вот это радость, да? мужчины, а, я вот Юра, когда на первой встрече, когда мы были на первой встрече, Юра сказал, что а, мужики, вот предстательная железа лечится только здесь, я вам серьезно говорю, потому что у меня проблемы были с предстательной железой, Сегодня я чувствую себя гораздо легче и в туалет ходится веселее. Спасибо вам большое и всех с праздником. Делайте 6 раз вдох, 6 раз выдох и в компанию. Здравствуйте, меня зовут Александра, мне 60 лет. В компанию я пришла полтора месяца назад. Через две недели после приема этих препаратов и массажа у меня снизилось давление, сахар снизился с 12 до 7. Я почувствовал себя легко, такое ощущение, что у меня крылья выросли, у меня охота бегать, мне охота ходить. Раньше я пользовался автобусом, сейчас я стараюсь ходить пешком. Я очень себя хорошо чувствую в этой компании. Я очень благодарна Любой Борисовне, Зои Николаевне и всей компании. Спасибо ей большое за мое здоровье. Здравствуйте, дорогие партнеры и гости. Действительно, сегодня приятно видеть, что среди нас еще есть мужчины, а то обычно женский коллектив в основном. Но меня зовут Юрий, мне 67 лет. И в компании я уже практически 6 лет. Вот. К пенсионному возрасту были такие проблемы, ходрозы спина, шея. Вот. И, как Иван сказал, это простатит. Это, сейчас это болезнь мужская очень сильно омолодилась. 40-летние ребята уже страдает многими этими делами и мне хочется сказать, что у вас много женщин и у каждого есть свой мужчина брат, отец и так далее и вот эта замечательная продукция это просто действительно выход из положения я пропил ее в свое время и у меня эта болячка серьезная она ушла потому что врачи, урологи, они, они так и говорят все равно вы придете к операции а я им сейчас конкретно могу сказать, я уже вот, 7 лет, 6 лет да, с этой продукцией, потихонечку э, еще ее беру, я, как говорится, поддерживаю здоровье, и все нормально с этими делами со всеми. Так что бояться не надо, а я вас приглашаю в эту замечательную компанию, эту замечательную, потребляйте эту замечательную продукцию, и вы будете здоровы. Галина, мне 65 лет будет в июне. Я, я в компании уже 5 лет, с 2015 -го года. Пришла в эту компанию за здоровьем. У меня я проработала 38 лет в медицине и набрала очень много патологий, начиная с макушки и до пяток. Но в первую очередь у меня ушли шпоры. Я не могла ходить на пятках, а буквально через около двух месяцев к концу эти боли прошли. Дело в том, что наша продукция, она ощелачивает, и все свечки в пятках, они рассыпаются и безболезненно выводятся из организма. И также камни, у кого есть в почках, Печени, они также потихонечку будут растворяться и выводиться через кишечник. И вы даже не почувствуете никакой боли. Ну, гипертония – это злостная у всех, видимо. Сейчас у меня все в норме. Был хронический обструктивный бронхит, я задыхалась. Я буквально на году пять раз болела – простудными заболеваниями, а в результате обострения, бронхит и так далее. И дошло до бронхиальной астмы. Меня хотели уже на инвалидность оформлять, но тем не менее Зоя Николаевна мне встретилась, спасибо ей. Хотя я упиралась, на коленках стояла. Я не верила этому ничему, потому что наша медицина, Ничего не сделала для нас. Мы сами тут в ней работали и ничего для себя не приобрели, а приобрели болячки. Но тем не менее, я вот сейчас пять лет, а я себя чувствую прекрасно, нормально. Гипертония ушла, и бестерка, стенокардия ушла, поджелудочная в норме. Э, печень увеличенная была, теперь размеры в норме. Кишечник, дисбактериоз печени от антибиотиков, я их очень много принимала. Все нормализовалось. Экзема была, так как я акушерка, у меня растворы все время были. У меня экзема на руках и на ногах. Сейчас все чисто. Еще я была, у меня было ожирение в третьей степени уже. Я задыхалась. Но теперь я пришла в норму. Я пользуюсь сывороткой для лица с минералами. И я чувствую, что у меня кожные покровы лица улучшаются. <связывающие> <связывающие> <связывающие> ну, вот. Я приглашаю всех, кто сомневается и думает восстановить свое здоровье. Не бойтесь, приходите. Не, не думайте, что вы увы деньги с собой туда, на тот свет унесете. А вот именно это нам поможет продлить жизнь нам, долголетие свое. И я думаю, что я буду жить очень много. <сёк> Всего доброго. Меня зовут Любовь, мне 62 года. В компанию я пришла по здоровью, у меня... Локти сильно болели, колени болели. Но тот результат, который я получила, я даже не ожидала его. <как> в общем, где-то с 2008 года, я, а я очень часто болела простудными заболеваниями, как простыну, у меня начинают распухать губы, нос, и на одной руке было два таких больших красных пятна. Все это очень зуделась болело. Ну, в общем, очень неприятные такие ощущения. Очень много пила таблеток, уколов противовирусных, и все не могла понять, что это такое со мной. Когда сдала кровь, оказалось у меня значит, в крови цитомегаловирус. Это герпес нового поколения. Благодаря тому, что Зоя Николаевна меня пригласила в эту компанию, я в 2014 году пропила полный курс, вот полугодовой курс, ну, у меня теперь вот этого ничего не вылазит и ничего нет. Я, я очень этому рада. Добрый день, меня зовут Ольга, мне тоже 62 года. Еще в молодости, работая врачом-гематологом, я зародилась вирусным гепатитом В. И как-то свыклась с этой своей болезнью, потому что я знала, что наша медицина вирусный гепатит никак не выведет из моего организма. Это, конечно, мне мешало, и я послала, потому что, сами знаете, что печень... У нас за все ответственность, за все обменные процессы, за очистительную функцию. Там вырабатываются все иммунные факторы. В общем, такая вот прямо, я не знаю, называется энергетическая машина. Ну и когда я пропила эту продукцию, я, конечно, знала. Я была уверена в ней. Почему? Потому что она кардицепсодержащая. А кардицепс... Он император всех лекарственных растений. У него такая мощная сила, именно восстанавливать здоровье. Он сам знает, куда пойти и как это восстановить и прийти в точку здоровья. Поэтому я очень быстро нормализовал давление, ушли мои все симптомы сердечной недостаточности, одышка, отеки, вот эта усталость хроническая появилась, энергия. Но когда? Через три года после приема продукции с акцентом на эликсир драгоценности, который может все и лечить все симптомы ой, болезни аутоизоиммунной, аутосомные. Я была так удивлена, когда впервые у меня появились отрицательные результаты по анализам гепатита В. Это было невероятно для меня как врача. Вот поверьте мне, я была просто бы рада я теперь стопроцентно уверена в эффективности нашей продукции. И очень хочу, и даже не хочется рассказать об этой продукции, что она и есть, что она работает. И вас я призываю, никогда не пожалеете прийти в нашу компанию. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, мне 50 лет. Пришла в компанию 8 месяцев назад. По здоровью, как и все, наверное. Три серьезных пожизненно мне поставили врачи. Диабет, гипертония, пилонефрит. Ну и с детства еще гастрит, как у всех. И заболевание печени тоже пожизненно. Утро начиналось. 8 штук, в обед 6 штук, заканчивали день, 8 штук. Печень сказала нет. А спасибо моей тетушке. Большое, огромное спасибо. После того, как мы познакомились с компанией Фухол, приобрели биоэнергомассажер, стали употреблять не всю еще линейку, еще кое-чего не хватает, но мы стараемся употреблять продукцию, uh, ушло давление, ушла одышка, минус 12 килограмм, устаканились сахар, печень, где-то она есть, но мы <святый>, про нее <святый> теперь <святый> не вспоминаем ушла аллергия ушли отеки не могла вообще на каблуках ходить сейчас хожу на каблуках по подсказке ольги алексеевны я обнаружила что я перестала волос терять и вот из последних результатов сыворотка ей я теперь готова петь воды и даже больше. Можно и оперу написать. А, у нас ребенка углусила собака. Ребенок вышел негритянский совершенно. Покапали сыворотку, одну капельку. За пару часов ушел отек, ушла температура. А вот этому укусу на сегодняшний день недели даже шрамика не осталось. А, а, а, спасибо. А, спасибо. А, спасибо. спасибо компании Фухоум, спасибо моему спонсору, спасибо Любовь Виталье, спасибо нашей замечательной продукции за то, что она есть. <связь> Здравствуйте. Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 50 лет. В компании мы 8 месяца пришли с женой она по здоровью я из любопытства <смех> все сработало те пожизненные которые у меня были это гостевой хандоз поясничный отдел это пеленеплит камень в почке что-то там с ревматизмом в колене ну и на сегодняшний день Никаких, по спине никаких вообще проблем нету. Хожу, двигаюсь, гнусь как нужно. Почки не ощущается, Камни да? не давят? Не давят никакие камни. Медики сказали, что вырастут с кровью. Думаю, не дождутся. Давление было, кафикардия, давление скакало. Сейчас все как работает, как и должно работать. Но из последнего... Снег готовили на всю страну, выполнен у нас на алтаре. Да. Вот. Мы его кидаем все с радостью. Тут меня как-то подзаклинило. Я в каком-то положении домой пришел, на кушетку, массаж. Я так с осторожностью встаю, встал, пошел. Встал в дом, но пошел. Вечером второй массаж, утром контрольный пояс и пошел на работу. Но я же помню, как это было. Это... Десять дней больничного, это диклофинак, это баралгин, это там, У этого ничего нет, не, не, не потребовалось даже. Вот. Так что огромная благодарность компании, огромная благодарность Татьяне Григорьевне, что нас mm -hmm. привела в эту компанию. Мы будем mm -hmm. в релях компании всегда. В 2008 году я попала в аварию, у меня была очень тяжелая травма позвоночника. Ну и, соответственно, спала я на одном боку или на другом, на спину не могла лечь, на животе не могла лечь. После того, как меня на учебе, когда мы проходили учебу по биоэнергомассажу, я приняла два воды биоэнергорегуляции и все, и я забыла. В течение стольких лет это все у меня там жило, жило в моей спине. А сейчас этого ничего нет. Спинка моя в полном порядке. И я сплю с удовольствием и на животе, и на спине. И вообще могу акробатические номера выполнять. Спасибо <плодисменты> компании и всем людям, которые там не работают и создают такие удивительные вещи.